Так, пришел на рынок. Сейчас буду забирать данный автомобиль. Та гибрид. Хорошее состояние автомобиля. Но, наверное, к нему мы вернемся. И хочу вам показать два интересных автомобиля, которые ну, один уже набрал популярность давным-давно. А второй набирает. И, конечно же, это который набрал Honda степ-вагон спада. Открыт? Открыт. А, полноценный такой. Семейный микроавтобус. Данный автомобиль 2016 года выпуска, объем двигателей 1,5 литра. Вариатор. Он турбовый. Штатное литье, хорошая резина установлена на автомобиле. Неплохое состояние. Я вам скажу, в принципе, в принципе, спад есть выбор. Вот недавно закончил поиск автомобиля до полутора миллионов можно найти довольно неплохой автомобиль. Итак, задняя дверь. Интересное в том, в плане то, что она ломающаяся, да? Она, во-первых, она открывается наверх. Как все это привыкли делать. Проходит, проходит. Как все это привыкли делать на автобусах. И она еще ломается. Итак, вот а, три ряда сидений, да? Третий ряд. В данный момент у нас разложен. Места довольно много. Да не довольно, а много места. То есть там у месяца, по месяца взрослый человек. У меня даже есть где-то уже обзорчик, да, небольшой. Три подстаканника, здесь два подстаканника. А, неплохое багажное отделение. Что-то можно сюда засунуть. А если мы еще складываем сиденья, места просто, просто очень много. Итак, я вам хочу показать дверь. Какие япошки все-таки молодцы. Вот таким образом она открывается, ломается. Когда... Третий ряд сложен. Вот таким образом, да? То есть мы дверь открыли, делаем вот так, оп, специальный коврик и попадаем с вами на третий ряд сидений. Продемонстрирую даже вам. Я уже показывал. Здесь очень удобная ручка. Так, неправильно. Оп. Вот смотри, так. Это косяк мой, да? Неправильно я открыл. Все, дверь у нас открывается. Как жарко. Очень жарко в автомобиле. Вообще, мне прям вот... Если бы я убрал себе автобус, я бы взялся без степа. Сбоку идет обвес. Бак находится слева. Ветровики. Вижу отсюда штатные шторки. Второй ряд сплошной. Места тоже много. Есть второй монитор, пульт, подстаканники. Подлокотник. Ну, давайте, сильно углубляться не будем. Сейчас узнаю целый на этот автомобиль. Покажу фрит. Вот, я повезу его в транспортную. И расскажу еще про процесс покупки автомобиля. Через меня. Потому что вопросы постоянные, друзья. Постоянные вопросы. А сколько это стоит у вас, Пада? Какой? Вот это вот, серенькая. 1 миллион четыреста пятнадцать тысяч стоит этот автомобиль. А пока переводят деньги, за это хочу вам показать Фрид Плюс восемнадцатый год. Кстати, у него довольно неплохое состояние. Я его смотрел. Полтора литра, передний привод. Он не гибрид. Многие берут не гибриды за, то, за счет того, что здесь установлен вариатор. А, ну, багажное отделение, вот как раз, пожалуйста, да, примерно как оно выглядит. Плюс в том, то, что мне нравится, оно, грубо говоря, разделено здесь на два отсека, да, то есть верхний и нижний отсек. Да, багажное отделение пластик, но опять же, большинство таких минивенов везде идет пластик. Есть розетка на 12, есть вот такие вот кармашки. запаски нет здесь сзади предусмотрена подсветка вот такого плана зимняя резина литье нештатное но тем не менее довольно неплохое Бесключевой доступ все как любят электродвери шикарный цвет по месту нормально стаканник шторок нет удобные ручки тоже подсветка вот она ручка до да, выходить удобно с автомобиля вот ну что еще показать сиденье второго ряда оно двигается ездит вперед назад пропорции да вот 30 на 70 Друзья, понагнали вон. Там. Мини-джипиков. Постараюсь обязательно завтра туда добраться. По комплектации. Антиюз, датчик при столкновении, две электродвери, корректор фар, кнопка старт, удержание в полосе, круиз-контроль. Два подлокотника, климат контроль. Все есть. Аукционник. Ну, немного пробег подкорректирован. Немного. Автомобиль неплохой. На самом деле. 1 миллион, если мне не изменяет память, 150 или 155 тысяч он стоит. Так, ребят, давайте начнем. Давайте не будем делать обзор про автомобиль, да, потому что получится очень долго, вот, и не все посмотрят. Лучше информация для тех, кто действительно собирается покупать автомобиль, кто собирается заказывать автомобиль. Как вообще весь процесс этот происходит? Я уже говорил в каком-то видео не так давно, но, э, видимо, нет, ну, как бы не все поняли процесс. Итак, с чего начинается? Заходите на сайт drom.ru, выбираете, который автомобиль вам понравился, скидываете ссылку в браузере, копируете и отправляете ссылку. Если вы заходите э, с компьютера, вы скидываете фотографию, чтобы был виден телефон продавца, чтобы я видел автомобиль, цвет, э, чтобы я видел, сколько он стоит. Чтобы не получилось так, то что вы скинули там не понять что, да, и для вас посмотрится, скажем так, не понять что. Чтобы был виден телефон продавца, вам нужно авторизироваться на сайте drom.ru, да, это процесс недолгий, процесс несложный, потому что многие, ой, а как вот... Э, Почему я не вижу телефон, телефон продавца? Итак, ну с этим разобрались, да? Скинули ссылочку. Я созваниваюсь с продавцом, договариваюсь с ним о встрече. Договорился. Отправляя вам номер карты, вы переводите деньги. Напоминаю, осмотр автомобиля стоит 2000 рублей. Не 5, не 10, не 15, не 20. 2000 рублей. Осмотр одного автомобиля. Что вы получаете? Вкратце, фотоотчет порядка... 200 плюс фотографий, плюс видео Каждая деталь, замеры толщиномера Фотографии салона, фотография сканера Что проверяется Более подробненько, да, чтобы нам Скажем так, долго Процесс этот долгим, долгим не был Я уже расскажу По телефону, звонок, надо ответить мне Так, вот как раз Звонил Уже владелец данного автомобиля Итак, все Автомобиль для вас осмотрен вы посмотрели я вам отправляю в whatsapp э, фотографии и тут же пишу голосовое сообщение что происходит с данным автомобилем вы смотрите фотографии слушайте то что я вам сказал и потом уже задаете мне вопросы если какие какие вопросы у вас остаются Итак, все автомобиль вас устроил процесс перевода денег два варианта либо перевод на карту сбербанка продавцу либо посредством перевода раньше назывался он калибр сейчас он называется до востребования, вот опять же там более подробно я расскажу да. то есть мне деньги, я деньги не беру, я автомобили эти не продаю вот сейчас был перевод на карту Сбербанка, я пришел к автомобилю я стою возле автомобиля, документы у меня в руках, я отзвонился подписчику он перевел деньги, все продавец деньги получил, машину мне отдал, далее какие документы вы получаете машины везутся либо на физ лиц либо на юрлиц данный автомобиль привезен на физлицо вы получаете выписку так называемая электронная птС да? вот так она выглядит здесь есть все данные автомобиля далее вы получаете сбктс сертификат безопасности транспортного средства вы получаете так это что таможенная пошлина на авто 221 тысяча двести двадцать одна тысяча рублей да вот плачено пошли вы получаете копию паспорта продавца физика да так называемого здесь есть все его данные вы получаете тпо таможенные платежи и в принципе вам больше ничего не нужно ну здесь продавец вложил еще два договорочка да с росписями то есть все отлично если автомобиль автомобиль привезен на юрлицо то договора уже идут в комплекте, там стоит роспись и стоит печать фирмы, на кого растаможен автомобиль. А, далее, значит, автомобиль везется, гонится в транспортную компанию. С транспортной компании заключается договор на оказание перевозки. Я отправитель, все мои паспортные данные там есть, все реквизиты транспортной компании в договоре указаны. А, ну и также вы, да? получатели. Оплата транспортной компании происходит при погрузке автомобиля на автовоз. То есть, ну, грубо говоря, да, ребята там загрузили автомобиль, скинули вам фотографию, все, машина загружена, вы переводите им деньги. Кстати, помимо договора с транспортной компанией есть еще опись автомобиля. Если есть какие-то вложения в автомобиль, вот здесь будет, э, здесь будет литье. Все это вносится в опись. Все, вы спокойно сидите дома, ждете свой автомобиль. Водитель автовоза за сутки с вами связывается вкратце я вам процесс рассказал вот э, то есть еще раз да, пройдемся, автомобили сайт drom.ru, зашли и скинули ссылочку на автомобиль я созвонился с продавцом, договорился о встрече фото, видео, вам предоставил опять звонок, ребят э, далее, значит смотрите многие просят там, ну есть такие автомобили сделай химчистку съезде, обслужи автомобиль там сигнализацию поставить еще что-нибудь, друзья, я этим не занимаюсь я вам отвечу на этот вопрос, почему а, потому что я еду на чужом автомобиле, да, это не мой автомобиль опять же, установка сигнализации а, та же самая химчистка это нужно брать автомобиль отгонять куда-то, ехать по городу это ответственность, да плюс а, чужой автомобиль кому-то отдавать, ну я стараюсь этого не делать вот. Что касается э, резины, масла, фильтра, расходники, без проблем да, Вот сейчас э, машину забрал, к резине подъехал, сфотографировал э, ну резину не взяли, взяли литье Машину положили, все, она лежит Это все бесплатно, денег я за это не беру Надо кому купить масла, фильтра, тоже без проблем Вот, машина отгоняется в транспортную компанию Я уже потом на своем автомобиле сажусь И в процессе работы еду, докупаю, потом докладываю докладываю все вот эти запчасти масла все докладываю в автомобиль дальше что касается транспортной компании по срокам ну я не вожу автомобиль я не могу вас ориентировать по срокам я скидываю договор кстати по перевозке да кому кому интересно сколько стоит перевозка просто в ватсапе кидайте слово price скинули прайс, я вам скинул прайс на перевозку автомобилей в этом прайсе указан телефон транспортной компании. Когда будет ближайший автовоз, сколько машина будет стоять, все вопросы вот туда. То есть говорю, это не моя транспортная компания. Вот я на эти вопросы, к сожалению, ответов не знаю. Но сейчас я хочу сказать, то, что есть очередь. И очередь есть довольно хорошая, неплохая. Как минимум, как минимум, автомобили будут стоять 2, а то и три недели. Вот недавно пригнал автомобиль, он идет аж в середине сентября. Почему? то да потому что вот многие хейтеры пишут, правый руль никому нафиг не нужен. Ребят, правый руль нужен еще как. Надежнее правого руля, ну, я, по крайней мере, не встречал. Я был в Питере летом. Каждый день я ездил на разных автомобилях. да, вот Там каршеринг тема развита, мне она очень понравилась. Каждый день специально брал разные автомобили. Так вот, автомобили с пробегом до, скажем так, 80, до соточки, до да, 50, 60, 70 тысяч. Они еще нормальные, они еще ездят. Автомобили после 100 тысяч это хлам. Это реально хлам. Комплектующие, запчасти. Те же самые автомобили берем японского производства, японский автомобиль для внутреннего рынка Японии и японский автомобиль собраны в Японии для Европы, это небо и земля вот серьезно ну я конечно был удивлен состоянием автомобиля после после 100 тысяч километров пробега это конечно это, конечно, нечто, вот с японскими автомобилями такого не бывает, вот здесь пробег так, какой у нас пробег на Сиенте 90 тысяч подвеска ну, идеал конечно это завода она не гремит не стучит салон чистый неуделанный не зачуханный двигатель шепчет подтеков ничего нет состояние хорошее салончик ну реально вообще клевое состояние салона вот такое вот друзья небольшое видео получилось сейчас все-таки доеду уже до транспортной компании время практически два часа дня вот нужно ехать дальше проверять автомобили Кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь, большая просьба не звонить по ночам, скидывайте по стоимости, опять же, да, вы можете не звонить, если, кстати, я днем не беру трубку, днем, ну, вы тоже должны понимать, днем я работаю, я бываю с людьми хожу, я не всегда могу ответить, в WhatsApp что-нибудь прислали, у меня идет смс, автоматический ответ, да, да, что-то прислали вам тут же пришел ответ пришел расклад кто не знает по стоимости по стоимости что входит сколько стоит вообще что проверяется вот поэтому подписываемся на канал кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь всегда рад помочь